анатолий Марингов, звериный шабаш пьеро зрителям палач следит за нами с вышки мы гнем хребет без передышки получает удар кнута зачем ты бьешь меня кнутом орлекин ухмыляясь затем что стал моим скотом Пьеро ты был мне друг почти родня зачем ты мучаешь меня орлекин Лупит кнутом. Беги, беги себе по кругу, узнаешь, что почем у друга. Пьеро, зрителям. Как в жизни все бывает странно. Он вроде гостем был желанным и в дом явился без обмана, но разорил и жадно сгреб, что на земле моей не вышек. Арлекину, остановись же, хватит, стоп, дурь, по тебе стругают гроб и залпом бьют свои же свышек. Орликин, продолжая бичевание. 666 шесть шестьдесят шесть отрыжек, на, испытай их все до тла, кто в детстве начитался книжек, пугает наказанием зла. Пьеро падает. Да будь я выжига из выжиг! Все от рождения мать дала, И ты, и я, кровей бесстыжих, Такие, братец, мои дела. Наклоняясь с поучением наш доктор кукольных наук тебе он враг а мне он друг скажи кому не повезло и где добро и где тут зло а мне при нем и ночь светла Семнадцать лет сатрапу власти Семнадцать лет по масти счастье ну а ему хвала хвала воодушевленно играй холоп по струнной части сегодня шабаш у пегаса а значит водка есть и мясо убегает Еро безнадежно. Звериный шабаш у Пегаса, Так бесы жаждут свистопляса. О, как нелегкая свела! Семнадцать лет урод у власти, семнадцать лет народу счастье Пускаться в темные дела.